Всем привет! Прямо сейчас я познакомлю тебя с самыми интересными событиями университета в студии Анны Глазунова. И мы начинаем. Пробуем себя в разных профессиях. В Казани заработала специализированная ярмарка образования и карьеры. Какой же она будет? Мисс КФУ 2018 в университете прошел решающий отборочный этап конкурса. Говорим о погоде. Какой весны ждать жителям Татарстана? В ближайшее время Казанский федеральный университет станет сотрудничать с известным Европейским медицинским центром. Ректор университета в данный момент находится в Германии, где и проходят деловые встречи. Подробнее расскажет Олег Кашин.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 На форуме в Ливане встретились ректоры университетов России и арабских стран. Какие вопросы обсуждались на встрече, вы узнаете в следующем сюжете. С 19 по 20 февраля в столице Ливана-Бейрути прошел первый форум Федерации ректоров российских и арабских университетов. В работе форума принимает участие министр образования и науки Российской Федерации Ольга Васильева и представители Российского союза ректоров. От Казанского федерального университета на форуме представлен проректор по внешним связям Леонард Латыпов. Форум посвящен теме укрепления академического сотрудничества между высшими учебными заведениями России и стран арабского мира. Одним из вопросов стало распространение русского языка в странах арабского мира и изучение арабского языка в российских университетах. Изучение Востока для КФУ является приоритетным направлением. Программы этого направления реализуются в Институте международных отношений истории и востоковедения Казанского федерального университета. Артем Тупичкин, Универньюз. В Казанском федеральном университете вручили стипендии академиков Сагдеевых. Эта премия отвечает за достижения в области физики и химической физики. Кто удостоился столь почетной награды, узнаешь в сюжете.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 Оборудованные площадки, на которых можно испытать навыки будущих профессий. Со школьниками Казани пообщались инженеры, медики и физики КФУ. Чем удивляет казанский федеральный будущих абитуриентов, расскажет Адель Шмилова. 20 февраля на территории Казанской ярмарки открылась специализированная выставка образования карьера». Тех, кто только вошел на территорию выставки, тут же встречает стенд Казанского университета, моментально приковывая внимание гостей. В этом году мы представляем три института здесь. Институт фундаментальной медицины, институт физики, институт управления экономикой и финансов. Они выставили свои значит, стенды, свои разработки. Предлагаю прямо сейчас познакомиться с тем проектом, который представляет Институт физики Казанского федерального университета на данной ярмарке. Расскажите, пожалуйста, что это за проект? Это очень простые опыты физические. Показывают, какие бывают удивительные вещи простыми. Вот, допустим, здесь можно видеть, что мы можем видеть, шарик, здесь простое отражение. У нас здесь располагается эндоскопический симулятор, с помощью которого студенты могут работать свои навыки проведения внутриполостных, менее инвазивных операций. То есть получается, нам не обязательно разрезать пациента, мы делаем маленькие дырочки, и у нас меньше шрамов, меньше каких-то последствий. Выставка «Образование карьера» – единственный выставочный проект в Республике Татарстан, который демонстрирует образовательный потенциал всей республики и даже потенциал вузов других городов России. И я считаю, что такие мероприятия они полезны для того, чтобы можно было увидеть все существующие вузы, которые, ну, конечно, республику мы вся здесь представлены, но есть и вузы из других регионов. Но вот то, что для меня считаю важным, это чтобы увидели всю республику, Скажем, какие у нас вузы есть, и наши э, ну, абитуриенты будущие студенты могли чтобы ну, сравнивать, выбирать. Второй день выставки чем-то напомнит родительское собрание. Однако, в отличие от традиционных школьных собраний, здесь родители узнают всю необходимую информацию от образовательных учреждений для выбора будущего места учебы своему ребенку. Выбор вуза задача не из простых, так что нынешним школьникам явно есть над чем подумать. Адель Шумилова, Владимир Нелюбин, универ 19 февраля в Казанском федеральном университете прошел решающий отборочный этап конкурса МИСКФУ 2018, который позволил выявить участниц финала. О том, что ждет претенденток на титул, ты узнаешь в сюжете Дианы Шиловой. Определены финалистки конкурса «Мисс КФУ-2018». 19 февраля в КФУ прошел решающий отборочный этап конкурса, который позволил выявить участниц финала. В этот день 47 прекрасных студенток демонстрировали свои творческие способности. Девочки постарались показать все свои самые сильные стороны в вокале, в танцевальном и оригинальном жанре. Из 47 студенток участницы жюри выбрали «Топ-25».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 Планируем снять юмористический ролик с ними. 2 марта состоится финал Мисс КФУ-2018, который пройдет в Большом зале концертно спортивного комплекса КФУ «Уникс». Диана Шилова, Роман Самарин, Универ -мьюз. Ученые прогнозируют, что в Татарстане могут возникнуть наводнения из-за обилия снега и теплых дождей. Какой же весны ждать жителям Татарстана? Все подробности смотри в следующем сюжете.